Мы делаем пометки нашим работникам которые получат зарплату за свою работу, которая началась 18 числа. Пометки вашу работы. А можно. А, они у них же остаются, да? Вы им пометки. Можно хоть обработку посмотреть какую-то? А ну это не контролируемо, они как приходят. Они работают в вашей организации? Да, они работали все предвыборной кампании. Это наши оформленные по трудовому договору, агитаторы. Да. А штамп штампуйте, потому что они проголосовали, зафиксировать тот факт, что они проголосовали. Нет, что не зафиксировать не тот факт, что они Но не, не, голосовали. не голосовали. Да. Здравствуйте. Скажите, а их зарплата как-то влияет от того, какие результаты будут? Нет, она прописана в трудовом договоре, зафиксирована. Даже если не будет явки, они в любом случае получат свою зарплату. Спасибо Привет, пишите, я маме привет тебе да, пожалуйста. Хочу передать привет маме, папе, бабушке своей любимой, еще одной бабушке, дедушке и еще всем своим одноклассникам и знакомым. Я, я, представить. я Марго Хейт, меня очень много кто знает. Хорошо. Вот Смотрите. Вопрос. А здесь у нас есть уведомление. Здесь повторим. Да, уведомление о том, что мы имеем. Также мы подтверждение. Ну, тогда я не Нам что подтверждение. Потому что мы можем проводить запрос. <свят> Нет, запрос вы безусловно можете проводить, вы не имеете права скупать голоса. Вот, Я вам прописала, <свят> что вам ничего не скупали. <свят> ну вы в этом какие-то делаете отметки у кого-то, у кого-то э, конкретного кандидата, причем Здравствуйте! кандидат Здравствуйте! написан неправильно <свят> еще, с ошибкой. <свят> так вы <тут> делаете? <свят> вот, то есть это все, пол поплакивает, скупает голосов. Пожалуйста, обратитесь. А, давайте мы все это, все дело все покажем, покажем это дело покажем на камеру. Чуть -чуть за, за давайте какой? мы всех покажем на камеру. Да, всех покажем, у кого что отмечено, ребят. Объяснение какое-то там, да. А вот. И у кого больше будет за кого, елки-палки. Какой-то, какой значит, соцопрос с какими-то карточками за какого-то Войтюка. Как это за ко то Ну я не знаю. Щиты висят, все знают. Не знаю, я из Москвы. А, так вот тогда и не спрашивайте. У всех есть замечательный интернет и такой поисковик, как Google. Google? Да, и в нем все можно найти. Хорошо, ясно. Спасибо. Спасибо за вашу работу. Я просто делаю свою работу. Ну вот сейчас дождемся только того момента, когда Когда, когда, когда кто-то придет и вам покажет эту карточку. Мам. Ваше право. Что, знаете, да, ты сидит. Такая рей, вы Вадя, ты он для меня еще не потир. Ну обычно я на нем всегда смотрю, на этот раз я наблюдаю дедушка, дедушка подходил за свои положенные И вот правильно Вы его? Я его. напугали и отправили между прочим. 20% процентов не меньше двух. Десять Это Тоже, тоже. Так, на пожилого человека. Это вы его. Мы тут стоим совершенно спокойно. А вы это что? Хорошо. Это кто? А это где? Понимаете? Вы совершенно просто вот беспордонно испугали да, да. человека. Это, надо быть беспардонным, когда происходит нарушение. А это нарушение называется. Так беспардонным сколько, будьте с нами, а не с человеком, который всего Без боится. Без вопросов Навигейльная группа, да? Здесь, вот, вот, вот. Не, я здесь. А ты здесь? Вы вообще не правы, вообще все я на этаже выше, потому что вы нарушаете законы. Какой? Вот 29-49 на 10. Да. Огласите да. мне. Пожалуйста. Вот это вот, вот, вот, какое-то расхождение. Да. Я не считал, да. но вот бабушка вы, считала. Какое-то расхождение. Ну, а мне кажется, могу она ошиблась. Народ это был. У людей есть трудовые договора. Трудовые договора на что? На работу агитаторами, которые не работали с 18 числа. Вот. Агитатор? Вот. Да вот тоже. Вы работали агитатором? Да, работали. Да. Да, С какого числа? Так, к какому году вот. нашли? 20-го. 20. 20 Нет, не 20-го. Не надо меня снимать, а кто тебя считал, снимать. же работали, честно работали что, Человек брат? имеет снимать. право запретить и снимать, я что-то не что поняла, потому, что какие о чем он, он, он же не обнародует, устраивает. он Они устраивают ступка голосов. Трансляция не, не ведется. Да, а вы думаете, что там честно Надо, чтобы честно Мэри, иди, что, Мэри? Думаешь, а, я узнать, а я при я Вот, например, вот еще у нас снимают. У нас здесь снимают. Вот, смотрите. А я проголосала совсем Ага. Вот, смотрите, у меня три человека. Не надо снимать, я тебе сказал. Ты что такой глупый-то? Вы работали агитаторами? Устроились агитаторами? Подписывались? Подписывались трудовой договор. Подписали трудовой договор, там было прописано аванс, да, как во всех госучреждениях, и зарплата, правильно? Вот, сейчас они за зарплату, потому что предвыборная кампания закончилась. Вчера был день тишины, нельзя было. А почему тишину? вчера неделю, вот нашли вот эти билетики? Потому, потому, потому, потому что у нас будет и завтрак, Короче, да. все, Ну как, Короче, предвыборная, предвыборная кампания закончилась вчера. Почему да, и вчера? Все, потому что. что? Подождите. в а что, а что, я вам Вот вы работали в госучреждении? Да. Вот да, отмечайте. Такое по такой числовой. если зарплата да в госучреждении? Вот и здесь тоже самое. В течение Они официально устроили. Они нечестно. Они там все. очень хитро сделали. Ну вот они с карман, а деньги дают. Что то стоит на улице? Я, я, я, я, я, я, я, я, я, так о честному скажете половнику, сколько голосов было куплено. Да. Долб, и долг. Чего же долг? Чего все молчали? Да, и ничего, и не ничего не, не чистить. Когда на митинг виновали эти тысячи за то, что да. ты на митинг пришел. Вот так вот на да. камеру снимали. Что-то никто не сказал про фотку. Вот станет короче. Не говори, вот будьте получаются. Я о том, что вы не можете. я просто представить. Я, может, тоже не хочу, чтобы у кого. Очень много не хотелось. Выбор либо будет. Василий голосов Вы видите, что люди я... проголосовали, им денежки да. сейчас да, вообще что другого, зачем И стоит сотрудник милиции ничего не делает. Я вообще выделяю. бумажки со словами, если выиграет байтюк, вам выдадут по тысяче, если выиграет, вам не выдадут. Да ладно, вы мне вы говорить. говорите. Да, Все прекрасно знают, а что да. вы давали эти карточки, горели, если выиграет бойцов, вам ничего, еще дадут по тысяче. вообще ничего не делает. А как вас зовут, скажите? Роман Валентин. Как Роман Валентинович? Ну, а ну и что делаем? Пишем жалобу на, на председателя, на председателя комиссии пишем сейчас жалобу, ну, что впрочем, подкуп... Впрочем, товарищ полицейский делает да, свою... конечно. оценивает ситуацию. Конечно. Ну, понимаете, эту ситуацию он уже делает обстоятельства. Он сейчас слушает, ну, а потом он это должен он принять все. меры, если посчитает. У нас на все это дело. Я права? Понимаете, есть, есть я... жалобы в отдел заявления? Ну, дело Нет, не в этом. вы сотрудник, со вы а? сотрудник, а? Тоже вы тоже тоже здесь представитель не власти, понимаете, вот, то есть, ну, как Давайте бы, бы там... не там, ну, ну, понятно, по да по это бездимый, этом это называется закон. проводились проверки, если у вас есть вопросы, пожалуйста, в ОВД, вам там все ответят, все, а что тогда, зачем задавать, если вам все понятно. Плохо, что прекрасно, так. прекрасно. Мы ели черную Черную а ели. Кто-то кто-то ел? кто ела. Кто